на сегодня у нас более 26 тысяч рабочих кабинетов, а заработано и выведено нашими партнерами себе на кошельки более 19 миллионов рублей. И эти цифры, эти цифры говорят сами за себя. Наш фонд – это рабочие места. Социальная значимость нашего бизнеса в том, что мы даем возможность зарабатывать людям, кормить свои семьи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 просто показать, рассказать о нашем фонде и показать, как работает маркетинг. У каждого есть в кармане или в сумке э, телефон. Дать консультацию и в результате получить за это деньги. А для того, чтобы вы смогли так, работать, ребята, нужно обучаться, нужно изучать маркетинг, научиться пользоваться рекламными площадками, развивать свои соцсети, свой YouTube-канал, научиться записывать ролики, научиться пользоваться онлайн-инструментами и научиться, конечно... Не только самим обучаться, но еще и обучать своих, быть наставником и обучать своих партнеров. Для тех, кто еще, ребята, не стал нашими партнерами и те, которые смотрят сейчас вебинар на YouTube-канале, я хочу вам сказать «Добро пожаловать в наш фонд». А Для того, чтобы стать партнером нашего фонда, вам нужно открыть ссылку вашего пригласителя, зарегистрироваться. Регистрация у нас довольно-таки простая. А После регистрации нужно зайти на свою почту и подтвердить регистрацию. И следующий шаг. Вы загружаете свой аватар, выбираете свою фотографию, и как только фотография приходит сюда вот на это место, нажимаете кнопочку загрузить. Следующий это нужно заполнить свой профиль. В профиле обязательно укажите свой скайп или укажите или можно указать даже свой Telegram, прописать свой обязательно Телефон. Указать свою страничку в ВК. И здесь в разделе нужно прописать свои кошельки, на которые вы будете выводить свои заработанные средства. Ну и все это вы сделали. Следующий шаг. Вам нужно связаться со своим спонсором. Связь со спонсором у вас есть в кабинете. Есть скайп спонсора. Вы всегда можете позвонить на скайп, узнать фамилия вашего спонсора, написать спонсору на почту, найти спонсора ВКонтакте, страничка, и можно позвонить спонсору на телефон. Связаться со своим спонсором и обязательно спросить, на какой площадке, Ваш спонсор работает, чтобы вы могли работать вместе. Вам ваш спонсор даст рекомендации, даст систему, даст, по которой он работает, и даст добавить в чат, поможет активироваться, и все расскажет о нашем фонде. Итак, в нашем фонде есть такие площадки, как... Денежный рай. Эта площадка у нас только 11 мая стартовала. Я понимаю, что эта площадка, она ну, с небольшим входом и выход здесь не очень большой. Некоторые партнеры у нас не любят такие площадки, а любят работать с большими деньгами. Но это деньги на каждый день, ребята. Я тоже не очень а, даю такую вот установку себе, что а, мне эта а, площадка принесет очень хороший заработок. А, я тоже люблю работать с большими деньгами. Итак, у нас есть такие две автопрограммы. Это автопрограмма «Энергомини». Вход сюда можно входить с 500 рублей, на 1000 и выше – Сегодня мы разберем маркетинг и стратегии по этой площадке. Есть автопрограмма «Энерго». Вход на эту программу составляет 30 тысяч. И выход с этого, с одного круга с малым количеством партнеров вы зарабатываете 2 миллиона 400 тысяч. Вы можете забирать эти деньги, сразу же выводить. Или, если вы хотите внедорожник, за 2 миллиона 400 тысяч вы можете его поехать забрать в город сочи с нашим логотипом фонда взаимопомощи World Money есть такие две инвестиционные площадки это инвестиции на бизнес который находится на земле в городе сочи и адлере и есть инвестиционная игра сейфы от World Money а на бизнес земле вы можете инвестировать с 500 тысяч миллион и выше а сейф Сейфы, игра от сейфа от World Money. здесь инвестировать можно с 500 рублей, две и пять тысяч, там всего три сейфа. Итак, мы работаем, наши партнеры все работают так, мы работаем на площадке Golden Ring Mini, а пассивный доход у нас идет на три уровня в глубину и реферальные вознаграждение по двум площадкам. У нас здесь есть уникальная закольцовка. Получаете? А по клевер мини и по площадке клевер а с переходом «Голден ring мини у нас есть закольцовка и переходим на golden ring большой где у нас получает наши партнеры пассивный доход по двум площадкам это площадка word money и площадка pd если вы не хотите работать на Golden Ring и на Golden Ring Mini, вы можете активировать любую площадку и работать этой, сами работать на этих площадках. В разделе «Партнеры» у вас отображаются партнеры до пятого уровня и на каких площадках, у кого какая площадка активирована. Также там находится ваша реферальная ссылка. В разделе «Финансы» У вас отображается, сколько вы пополняли, сколько вы заработали, сколько вы вывели. И внутренний перевод есть между партнерами у нас. Значит, на пополнение у нас подключена касса Афрей. Это касса. С этой кассы можно пополнить с Сбербанк карточки. Можно пополнить с любых платежных систем. И можно пополнить криптовалютой. А вот на вывод у нас подключены Perfect Money и PayR кошелек. Ну и Perfect тоже можно пополнять с Perfect Money, с кэш. Единственное, что на пополнение PayR кошелек отключен. Если вы не хотите платить за транзакцию, вы всегда можете добавиться ко мне, и я помогу вам активироваться. Я имею в виду внутренним переводом. Денис или Лена. Кому-то из троих. Итак, начнем презентацию. Именно вот на этой площадке автоэнергомини. Эта площадка, как вы видите, здесь всего 5 рабочих столов. На этой площадке, только на этой, и на площадке Денежный рай у нас нет привязки к первому столу. Вы можете покупать Любой стол, люб, выбирать любую стратегию и начинать работать, минуя первый стол, можно минуя, можно а второй минуя, можно третий минуя, можно даже начинать сразу с пятого стола. Это стол полностью выплаты. Можно, я вам расскажу. Как начать именно с пятого стола? Вы а, зарегистрировались, пополнили кабинет и активировали именно вот этот пятый стол. Вы приглашаете первого партнера и вам 12 тысяч на баланс для вывода. Второго партнера приглашаете, вам опять 12 тысяч на баланс для вывода. А вот для, прежде чем третьего поставить, вы должны купить себе обратно вот такой вот пятый стол за а, 12 тысяч. И сюда вот именно встанет ваш клон, И у вас обратно открывается этот стол И дальше пошли и четвертый, и пятый, и шестой. И вы будете все время получать по 12 тысяч на баланс для вывода. Это такая есть одна стратегия. Теперь вы можете заходить именно с четвертого и с пятого. Это... 12 это 18 тысяч. Ну, не скажу, что это огромная сумма. А, Довольно-таки приемлемая сумма для того, чтобы начать свой серьезный бизнес. Итак, вы активировали а, 4 и 5 стол и приглашаете первого партнера. Приходит к вам первый партнер, вам 3 тысячи сразу на баланс для вывода. Тысячу получает ваш спонсор, а за 2000 у вас открывается третий стол. И покупку делает э, первый партнер пятого стола. Вам 12 тысяч на баланс для вывода. Итак, вы пригласили всего лишь одного партнера, а у вас 15 тысяч на балансе для вывода. Я считаю, что с первого партнера шикарное, э, шикарный заработок. Итак, второй партнер э, э, приходит и покупает у вас четвертый и пятый стол. Вам опять 12 тысяч на баланс для вывода. Третий партнер... Э, и как только нажимает покупку именно четвертого стола, у вас закрывается четвертый стол и ваш клон сам под себя становится. И вы за своего клона получаете 12 тысяч. Итак, у вас у вашего клона у вас открылся обратно такой же стол пятый и третий нажимает покупку именно сюда. На этом уже столе. И вы опять получаете 12 тысяч для баланса, для вывода. И так бесконечно, бесконечно. Нет у нас никаких ограничений для заработка ни на одной площадке. Нет у нас ограничений для вывода, как в других проектов нет у нас никаких отчислений ни на развитие фонда, нет отчислений а, там, администрации и все в этом роде. Все у нас деньги, как вы видите, идут от партнера к партнеру. Пи, два, пи, в P2P 100% идет сеть. Итак, давайте теперь разберем следующую стратегию. Здесь есть очень хорошая стратегия, где можно быстро, эффективно заработать деньги. Итак, можно начать сразу купить первый стол, второй и третий. Это получается половиной тысячи. Итак, вы пригласили первого партнера, и у вас, прежде чем поставить первого партнера, позвонили своему спонсору, потому что у нас здесь это первое место, идет реинвест по броне спонсора. Вы звоните, и ваш спонсор выставляет вам бронь сюда. Это вы становитесь сюда. Итак, первый партнер покупает у вас второй стол. Вам 750 рублей на баланс для вывода. 250 получает ваш спонсор. Итак, покупает третий стол ваш первый партнер. У вас 2000 идет накопительный баланс. Так И как только нажимает покупку первого стола, второй партнер, ваш стол этот закрывается и вы сами под себя становитесь сюда, на это место. У вас тысяча рублей идет в накопительный баланс. Как только нажимает покупку второго стола, второй партнер, ваш стол закрывается второй, и вы сами под себя становитесь третий стол. И а, второй партнер, как только нажимает покупку третьего стола, у вас Списывается 6000 тысяч накопительного баланса и автоматом покупается четвертый стол. Итак, ваш партнер, первый партнер закрыл, точно так, как и вы, пригласил два партнера всего лишь. Два пар... Каждый работает, три партнера работают, вернее, два партнера работают по два, два на два. Итак, ваш первый партнер пригласил себе два партнера и приходит становится к вам на это место. И вы получаете 3000 на баланс для вывода. А вот спонсор получает уже тысячу. А за 2000 у вас идет реинвест третьего стола. Вы можете под любого партнера, вы можете поставить под своего клона сюда выставить бронь. И здесь займется одно место. Второй партнер, то же самое, закрыл полностью свои три стола и приходит, становится к вам на это место. 6 тысяч идет накопительный. Третий партнер да, ä, приплюсовывается 6 тысяч к, со второго и третьего. И идет покупка за 12 тысяч а, имена стола выплат. Итак, первый партнер закрыл свой четвертый, приходит к вам, становится на это место. И 12 тысяч на баланс для вывода. Второй партнер закрыл свой четвертый стол и приходит, становится к вам на это. И вам 12 тысяч. Третий партнер приходит, закрыл свой стол и становится к вам на это место. И вы получаете 12 тысяч. Итак, вы с малым количеством партнеров, вы зарабатываете, ребята, сколько? Да шикарно, 39 750. Это всего лишь за один круг. Но вы-то не, не, не только три партнера пригласили. Вы будете приглашать и приглашать, развивать свою первую линию. И, каждый, да и вообще на каждой площадке, каждый везде, где бы вы ни работали, доход идет только тогда, когда вы развиваете свою первую линию. И чем больше вы будете развивать, тем больше будут расти ваши доходы. А вот такая вот у нас есть уникальная площадка «Автоэнергомини». Итак, вы можете эти деньги вывести, вы можете за 30 тысяч, если вы пришли за большими деньгами, активировать, активировать площадку Автоэнерго. На следующем вебинаре я вам расскажу за эту площадку. Итак, есть такая у нас площадка Golden Ring Mini. Золотое кольцо. Золотое кольцо. Я очень люблю именно золотое кольцо. Но не Golden Ring Mini, а именно Golden Ring. Это моя самая любимая площадка Golden Ring. Ну, прежде чем перейти туда, на Golden Ring, у некоторых просто ну, нет такой возможности купить ее за 20 тысяч. Можно, ребята, войти через удвоитель 2000 Что дает удвоитель? Удвоитель дает... Два партнера, которых вы должны пригласить в обязательном порядке и дает вам переход в первый блок за 4000 Можно миновать этот удвоитель и сразу зайти, стать в первый блок за 4000 Это не такая огромная сумма. Итак, здесь у нас, как вы видите, два рабочих стола. И а, сделана закольцовка, переход у нас в золотое кольцо за 20 тысяч. Здесь... У нас предусмотрено э, нашим маркетингом именно со, с, э, вот с этого места. На каждом столе, э, на Golden Ring и на этой площадке предусмотрен реинвест по броне спонсора. В, поэтому дружить нужно со своим спонсором. Только спонсор вам может выставить бронь. Именно вот в этот стол. Если вы не будете дружить со своим спонсором, ваши реинвесты будут лететь слева направо на свободные места по всей структуре. Поэтому всегда говорила и говорю, дружите со своим спонсором, будьте на связи. Итак, вы пригласили первого партнера. И первый партнер становится к вам на это место. А когда становится к вам сюда второго партнера ставите позвоните спонсору, он выставит вам реинвест именно вот в это плечо. А вот как под второго выставите бронь третьему. Это может быть партнер первого, это может быть партнер второго. А вот у первого будет реинвестное место, и вы выставляете реинвест со своего кабинета и получаете 3 700 на баланс для вывода. А за 300 рублей активируется площадка Клевер Мини, где вы будете постоянно получать... В пассивный доход на 3 уровня в глубину и плюс реферальное вознаграждение. Итак, у вас четвертый и пятый партнеры, они будут вам постоянно давать двойную выгоду. Переход первый во второй блок за 8000 У нас здесь покупки этого за 8000 второго блока нет. Здесь на, накапливается именно на втором столе, 20 тысяч на переход на большой Golden Ring. Итак, четвертый и пятый приплюсовываются, и вы переходите на второй блок. Но они вам еще и дают и двойную выгоду. Эти два партнера вам закрывают ваши. А вот под четвертого можно поставить бронь и поставить 6 а у четвертого будет реинвестное место и вы уже получите не 3700, а 3800 на баланс для вывода. Итак, у вас всего 6 партнеров и вы на одном столе получили сколько, ребята? 3,700 и 3,800. 7,500. Заработали всего лишь 6 партнеров. Я считаю, что это очень хороший доход. Итак, у вас идут за вами реинвесты ваших партнеров, реинвесты партнеров ваши, и ваши партнеры идут все шаг за шагом. Здесь ничего нигде не меняется. А у первого будет это реинвестное место. И вы получаете тысячи рублей на баланс для вывода. А за три тысячи у вас активируется площадка клевер. Это уже большой клевер. А вот четвертый, пятый и плюс четыре с, с четвертого с первого реинвеста партнера приплюсовывается и за двадцать у вас автоматом активируется золотое кольцо. А вот под четвертого можно поставить брончестому. Четвертого будет реинвестное место. А и вы получите 2000 на баланс для вывода, тысячу по маркетингу и тысячу за пятьсот рублей за первый уровень и 500 рублей реферальное вознаграждение. И так вы будете все время здесь работать на этих двух столах и вы постоянно будете получать доход. И так вы получили тысячу и две, 3 и заработали сколько Здесь 7500 и 3 10 500 Это шикарно. Это вы всего лишь прошли с шестью партнеров. Но это же это не лично ваши приглашенные. Это командные люди. Здесь работается, на этих площадках, и маркетинг придуман именно для командной работы. Итак, вы перешли на Golden Ring. На Golden Ring, я, эту площадку, я ее обожаю. Ее можно купить отдельно за 20 тысяч, можно сложиться по 10 тысяч и купить ее двум партнерам и работать двоим по одной реферальной ссылке. Здесь вариантов много. Ну, вы перешли, например, с Golden Ring мини. Итак, а за вами идут следом ваши партнеры, ваши реинвесты, Ваши реинвесты ваших партнеров. А вот когда поставить сюда второго партнера, вам нужно позвонить спонсору, чтобы выставил реинвест вам сюда. А под второго выставите бронь третьего, у первого будет реинвест. И получаете 20 тысяч на баланс для вывода. А здесь четвертый партнер и пятый партнер, я уже говорила, что они дают вам двойную выгоду. Переход здесь за 40 тысяч и плюс... Они закрывают ваше реинвестное плечо. А под четвертого вы ставите шестому, у четвертого будет реинвестное место. И вы получаете 20 тысяч на баланс для вывода. Итак, вы всего лишь с шестью партнерами командными, а уже получили 40 тысяч на баланс для вывода. Это с одного стола. Скажите, что это очень шикарный доход. Именно вот эта площадка, не знаю кому как, но мне очень нравится. Здесь настолько все быстро заполняется и настолько она доходная. Итак. Переход, пришли во второй стол а вы, а за вами идет ваш партнер первый, партнер второй, это реинвест выставляет бронь. А сюда выставите третий, придет, станет, а первому выставите ставите реинвест. И опять получите 20 тысяч на баланс для вывода. А вот 20 с реинвеста первого партнера и приплюсовывается к четвертому и к пятому, и это получается 100 тысяч. И у вас активируется именно этот стол у нас полностью зарплатный. Мы работаем только на этих столах. Именно на этих двух. А с этого мы получаем а, а шикарный доход. Это полностью зарплатный стол. Итак, по четвертого выставить можно, шестому броню, четвертого будет это реинвестное место. И опять получили 20 тысяч на баланс для вывода. И когда за, приходят, доходят сюда на третий стол а, партнеры наши, у каждого уже есть по, по 60, по 80, у кого даже по 120 тысяч на балансе для вывода. Итак, с, сюда приходит первый партнер, второй партнер, прежде чем выставить по броне спонсора, а, обязательно нужно позвонить спонсору. И по второго поставьте бронь третьему. А у третьего первого будет реинвестное место. И что 80 тысяч на баланс для вывода. А 20 тысяч делятся 10 клонов на World Money. А за 1000 рублей 1 за 5000 на 4 стол на World Money. И 50 клонов летят на площадку ПД. Вот вам, ребята, это ваш пассивный доход с этих двух площадок. А вот когда вам становится 4 партнер, тут у вас уже тахикардия начинается. Но не надо принимать веропамил, а просто... Закройте глаза, вдохните глубоко, задержите дыхание и посчитайте до 30. А потом зайдите в раздел «Финансы» и ставьте на вывод 100 тысяч, пожалуйста. А вот, когда становится пятый, вам опять 100 тысяч на баланс для вывода. А по четвертому вы ставите бронь 6 шестого поставки. И в четвертом будет реинвест И опять 100 тысяч, и опять 100 тысяч. И так до бесконечности, ребята. До сердечного приступа. Здесь зарабатываем миллионы. Вот это я понимаю, что мы пришли за большими деньгами. Вот это... Вот этот маркетинг самый лучший, вот эта площадка, я ее настолько люблю, она настолько доходная. А те ребята, которые еще не, как, не зарегистрировались, которые еще думают, ребята, добро пожаловать в наш фонд. Вы такого денежного проекта нигде не найдете. С вами была Ольга Арзуманян и фонд взаимопомощи World Money.